Евгений Федин, газета «Гражданский голос». Мы видим раздачу агитационного материала. Здравствуйте. Прошу прощения, я журналист из газеты «Гражданский голос» да. и веду освещение того, что связано с выборами. Я сейчас посмотрел вашу газету, она очень интересная. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Олег. Вы Олег? Да. А, а вам, вы работаете в «Единой России»? Нет, не совсем. А как? Ну, вас не заставляет этим заниматься? Вы как... Угу. А скажите, пожалуйста, вот в той газете, которую вы держите в руках, там первый материал, он очень интересный, содержит результат социологического опроса, правильно? Вы сами его читали? Нет. А вы платят нам за это. Платят? Да? А тот, кто платит деньги, как-то его можно ну, найти с ним, побеседовать? Я не знаю. Мы, мы вот первый день стоим, так что никаких. Вы самый первый? Нет, да? А вы потом, ну, завтра тоже здесь будете стоять, да? Да, скорее всего. Ага. Ну как, по желанию. Вы до семи, до шести? До семи, да. Ша. До семи. Да, с пяти до семи. Не устали? Да, нет. Ладно, спасибо Все вам большое. Воздух, за интервью. Фосло, музыка, ага. Но вы знаете, что закон нарушается. Почему, не? Почему не я Нет. Я один стою, расстаю. То есть. А, я понял. Вы имеете в виду, что не имети? Ну ладно, спасибо вам, Олег. До свидания. Угу, до свидания.